Друзья, всем привет! Мы сегодня в гостях у Катерины Ильченко. Это ведущий нейромаркетолог страны. И Катерина будет нашим спикером на седьмой ежегодной Customer Experience Management конференции. И в преддверии этой конференции мы пришли к ней в гости для того, чтобы задать несколько вопросов, связанных с ее профессией и, конечно же, с клиентским опытом. Катерина, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с главного определения. Что же такое нейромаркетинг? Нейромаркетинг – это применение инструментов и знаний нейронауки к сфере маркетинга. Потому что на самом деле, когда мы говорим, что маркетинг – это все в голове у потребителя, то получается, что очень часто на маркетинговые вопросы могут лучше ответить специалисты по нейрофизиологии, чем маркетологи. Потому что на самом деле все, что нам нужно знать, о том, как принимает человек решение что влияет на его выбор, каким образом происходит этот процесс. Это вот как раз область изучения нейронауки. Поэтому вот такой вот очень удачный, интересный формат объединения знаний о мозге для решения маркетинговых задач, вот он называется нейромаркетингом. Правильно ли я понимаю, что каждый маркетолог должен владеть или хотя бы понимать об этой науке для того, чтобы быть эффективным в своей коммуникации с клиентом? А, ну, безусловно, а, нейромаркетинг – это классическая это, область знаний на стыке. То есть, соответственно, вы не можете быть нейромаркетологом без понимания а, каких-то основ хотя бы нейрофизиологии и без понимания маркетинга, потому что очень часто ты… Ты должен понимать, что необходимо решить, какую информацию получить, какие инструменты и методы для этого использовать, и как происходят процессы в мозге. А какие лучшие технологии подобрать для того, чтобы получить ту или иную информацию. Поэтому, да, в общем, здесь идет это стыковая область знаний, и необходимо сочетание экспертиз. Как применим нейромаркетинг в клиентском опыте, в кастомер-экспириенсе? Ну, очень применим, потому что... На самом деле, если вам интересно, что ваш клиент испытывает, как он к чему-либо относится, какие вещи или процессы на него производят максимальное впечатление, что вызывает какую реакцию, что вызывает реакцию позитивную, что вызывает раздражение, тут лучше как бы обращаться вот и к непосредственным реакциям людей. Например, из клиентского опыта, а, вот такие вещи из последних исследований а, коллег за рубежом, да, то есть а, международных а, а, агентств. Если мы говорим о торговом зале то э, недостаток информации э, навигационной, то есть когда люди не видят, недостаточно хорошо видят навигационные знаки, или, допустим, эти навигационные знаки непонятны, это гораздо хуже влияет на потребительский опыт, на пользовательский опыт, нежели э, плохой ассортимент или достаточно высокие цены. То есть люди сразу испытывают стресс, раздражение, и, как правило, пребывание в торговом зале сокращается. Вы никогда не получите эту информацию от потребителя, потому что он сам ее не, оснает, не, не осознает и э, не понимает. Он просто начинает чувствовать раздражение, непонимание и старается уйти и больше не посещать этот магазин. Если мы говорим, допустим, о кос, э, потребительском опыте э, в диджитал-технологиях, да, при посещении сайтов, вот то недавно проводили интересное исследование это, <coughs> по заказу Ericsson, есть у людей границы толерантности при загрузке сайтов, как в десктоповой версии, так и в мобильной версии. Когда грузится сайт, люди испытывают стрессовую реакцию вот, во время ожидания, которая больше даже, чем при просмотре фильмов ужасов. То есть для человека это очень болезненно. И поскольку исследование проходило на нескольких рынках, вывели даже границу толерантности для разных рынков. То есть если граница толерантности, когда люди еще как бы готовы вот этот свой стресс испытывать, но дожидаться загрузки на азиатских рынках, это, по-моему, 7 секунд, датчане готовы терпеть 3 секунды, а немцы готовы терпеть только 1 секунду. И после этого как бы у них уже все это все переполняет. То есть есть даже вот такие вот национальные границы толерантности. То есть, да, что да, у вас есть 7 секунд опыте. на произвести впечатление, для немцев это уже нет. Нет, это много. все. Немцев уже нет. Вы да. уже не успеете на них произвести впечатление, они уже ушли. Вот. Ну и на самом деле вот эта же вот тема загрузки длительного ожидания каких-то диджитал операций, она как раз отличает и поколение, потому что вот диджитал. Как они называются? Ну, Исконное дигитал поколение, да, то, что вот Z, то есть те дети, которые родились и уже был интернет, и они уже с молодых ногтей к этому имеют доступ. Вот у них тоже очень высокий, очень низкий порог толерантности к вот этим всем длительным процедурам. То есть они не готовы ждать вообще. То есть в принципе, когда сейчас зависает какая-то страница в интернете, Все. и вот этот вот стресс, он больше, чем стресс от просмотра фильма. Хорошо, тогда в таком случае возможно ли управлять клиентским опытом через нейромаркетинг? Вопрос, который интересует сейчас всех, да? да но ну, управлять клиентским опытом это скорее отдельная задача Чем может помочь нейромаркетинг? Он может дать качественную обратную связь Он может показать, где наиболее сенситивные точки контакта На что люди реагируют, что их раздражает, что им нравится Uh, и uh, порекомендовать какие-то вещи, допустим, причина, да, причина этого, то есть можно что-то изменить и таким образом улучшить клиентский опыт. Потому что, ну, нейромаркетинг — это скорее, это не манипуляционные техники, это скорее техники получения качественной информации. Uh, нейромаркетинг как инструмент, если мы посмотрим, он применим абсолютно во всех сферах деятельности. Это розница, это диджитал, это аптека — это клиника? Или все-таки есть какая-то дифференциация? Неремаркетинг применим там, где есть люди. А, прекрасно. Потому что вы исследуете мозг. А в зависимости от точки вот, приложения необходимо просто подбирать правильный набор технологий и правильно строить исследование, дизайн исследования, для того, чтобы получить ту информацию, которую нужно. Что изменится при исследовании, как ведет себя покупатель с услугами или покупатель с товарами? Есть какая-то разница? Ну, это общий вопрос достаточно. Наверное, есть, да, потому что, ну, больше даже будет зависеть от того, что это за товар-услуга, то есть какая мотивация человека, какая цель человека, когда он приходит покупать, потому что есть товары-услуги... Высокого мотивационного, высокого мотивационного значения, то есть вы хотите их купить, несмотря ни на что, и будете всячески добиваться. А есть такие, которые там небольшое промедление, и вы уже ушли, вам неинтересно, то есть что называется nice to have. А вот от этого как бы будет, наверное, больше даже зависеть. Мы заговорили про поколение, это действительно очень важная э, составляющая да, в современном нашем мире. А что отличает в поведении зетов, кроме того, что они не могут терпеть, долго ждать что-либо? Ну, на самом деле их, э, у них больше общего с другими поколениями, чем отличий, потому что в принципе, человек не так быстро эволюционирует, чтобы были какие-то серьезные изменения. Есть какие-то общие установки, культурные установки, да, которые э, свойственны поколению, и они, конечно, тоже влияют, потому что человек — это не только физиология, это еще и э, культурные тенденции, и воспитание, соответственно. Mm. А, но что можно сказать, э, что в какой-то степени повлияло на вот это молодое поколение, это то, что они действительно с э, ранних лет... Э, начинают пользоваться интернетом и дигиталом достаточно активно, и это вносит определенные изменения. То есть э, то, что, в принципе, отмечает, от, отмечается уже и у более взрослых людей, то есть то, то как на нас влияет интернет. Интернет сокращает э, время фокуса. То есть люди, которые часто пользуются интернетом, особенно какими-то соцсетями, там, ютубом и так далее и тому подобное, они... Э, у них короче фокус внимания, то есть они меньше удерживают внимание, они хуже реагируют на стимулы, то есть им нужен гораздо более яркий какой-то шумный стимул для того, чтобы вызвать определенную реакцию, то есть у них уже такой есть принасыщенность. Один, основ... Один из важных показателей мозга, когда мы говорим о нейромаркетинге, это когнитивная легкость, то есть в принципе для мозга Одно из самых больших уд удовольствий – это делать все легко, экономить ресурс, потому что мозг тратит очень много энергии. Это самый энергозатратный орган для всего организма. Соответственно, а как, и... как же вот, заголовки во всех бизнес-книгах «Выведи себя из зоны комфорта»? Но при этом мозг хочет делать все легко, да? Но тут же мы ищем поэтому, сложности, умеем усложнять. И, да, Расскажите секрет. Мозг, мозг хочет делать все легко. Это вам приходится себя как но знаете, тащить за косичку. А мозг будет испытывать удовольствие, когда он что-то сделал легко, и он будет стремиться к тому, чтобы делать все легко. И на самом деле оно так и происходит. Люди читают эти книги, потому что им проще прочесть книгу, чем действительно выйти из зоны комфорта. А, так вот, э, вот этот вот параметр Cognitive Fluency, да, когнитивная легкость, э, э, так вот, им гораздо проще э, обрабатывать визуальную информацию. То есть, если вы сейчас будете смотреть отчеты всех э, гигантов там, YouTube, Facebook, Google, о том, что повышаются э, рейтинги видеоконтента по сравнению там, допустим, с каким-то аудио или текстовым контентом, это связано с тем, что вот молодое поколение... Видео стимул легче воспринимать, то есть вам не нужно читать текст, на это идет меньше затрат мозговых. То есть они легче воспринимают видеоформат, это действительно так. Поэтому у них, например, YouTube более популярен, чем у взрослого поколения. То есть вот там есть как бы определенные параметры, ну и их внимание тяжелее удержать. Так, а если мы говорим про взрослую аудиторию 40+, как управлять их вниманием? Ну, там как бы, в общем, уже каких-то таких специфических отличий нет. Э -э нужно просто смотреть на э установки людей, на цели людей. Потому что то, что я, например, вижу по исследованиям, но то, что в маркетинге называется инсайтом, да, в нейромаркетинге называется целью. Цели есть сознательные, неосознанные и так далее и тому подобное. Так вот, если информация релевантна цели человека, он испытывает к ней гораздо больше интереса и гораздо больше внимания. Если вы, например, знаете, Часто встречаются такие истории. Я э, шел там по улице и увидел табличку там сейчас или никогда и подумал, что это обращаются прямо ко мне. Да? То есть э, это не значит, что вы увидели эту табличку, потому что там вот действительно... А просто вы, скорее всего, были заданы этим вопросом, то есть она у вас была в фокусе. И вы подбираете весь тот материал, который отвечает на ваш вопрос. Точно так же у меня на исследованиях, например, люди могут реагировать с гораздо большей вовлеченностью на какие-то фармацевтические ролики, мы ну, прямо скажем скучные для обычного человека, чем на какие-то фестивальные рекламные креативы, да? потому что в настоящий момент для них вот этот вот фармацевтический ролик релевантнее тому, какую проблему они хотят решить. Поэтому, ну, если мы говорим о аудитории 40+, то это релевантность, то есть нужно понимать, чего хочет ваша аудитория, и на них хорошо работают такие когнитивные искажения, как social proof, да? то есть то, что как бы востребовано всеми рекомендации других людей и так далее и тому подобное. То есть ну, какие-то больше, наверное, социальных инструментов, потому что у них уже есть определенный багаж и опыт. Угу. А насколько вообще каждая компания может себе позволить внедрить нейромаркетинг да, в, свои, в разработку своих продуктов? Насколько это сложно да, технически? Вот, например, там... Когда молодая динамичная компания выходит на рынок, они вообще не знают об этом определении, и кто-то им сказал, что нейромаркетинг – это круто. И вот с чего им стоит начать, в какое направление смотреть и вообще насколько это возможно? Или это нужно привлекать такого специалиста, как вы? Ну, нейромаркетинг, конечно, нужно привлекать специалистов. То есть вы... Нейромаркетинг вообще на самом деле является нейромаркетингом в том случае, если он инструментальный. Есть нейромаркетинг теоретический, есть инструментальный. Теоретически это какие-то вот такие вот общие основы, люди реагируют хорошо на это, люди хорошо реагируют на это. Для того, чтобы привлечь внимание, вам нужно показать иллюзию движения или реальное движение, там контраст и так далее. То есть это то, что вы можете подчеркнуть из теоретического нейромаркетинга, прочитав там книгу или послушав какие-то лекции. Или из опыта, правильно? Когда ты посмотрел, что у тебя красная кнопка на сайте там не конвертирует, а зеленая, например, конвертирует. Или то это есть, может быть да, из каких-то поведенческих исследований. Mm -hmm. вот. Но а, если мы говорим о нейромаркетинге, который действительно при, э, привносит разницу, то это должен быть инструментальный нейромаркетинг, потому что очень многое зависит от контекста. То есть я когда начинаю исследование, а, мы понимаем, что у нас есть гипотеза, и мы смотрим, эта гипотеза подтвердилась или не подтвердилась. Он на то и нацелен исследовать глубинные реакции людей, потому что мы действительно их не осознаем. То есть ты не понимаешь, на что люди в первую очередь посмотрят. А, то есть есть какие-то общие предрасположенности, что, скорее всего, люди будут смотреть там, вот в этот участок экрана, на такое-то яркое пятно и так далее и тому подобное. Но а, это только общие вещи, они не всегда срабатывают. То есть нужно смотреть от контекста, потому что иногда один и тот же материал в разном контексте будет работать по-разному. И это тоже ценная информация. То есть какой контекст определяет более эффективную работу. А для того, чтобы работать с инструментальным нейромаркетингом, ну, вам нужно быть знакомым с технологиями, вам нужно иметь эти технологии, вам нужно а, иметь опыт и понимание как это все интерпретировать, поэтому читать можно, это полезно в любом случае, но безусловно реальную пользу принесет только ну, реальные исследования. Услышав ваше выступление на конференции Customer Experience Management, что полезного могут вынести для себя передовые Специалисты по управлению клиентским опытом? Ну, я постараюсь поделиться, ну, во-первых, тем, что такое направление в принципе существует, и люди будут знать, что если у них там возникает какая-то задача, они могут э, использовать и этот метод для получения информации. С другой стороны, я постараюсь сделать выступление максимально практично для того, чтобы поделиться какими-то существующими готовыми инсайтами, там, на что люди реагируют, да? как это работает в той или иной сфере. Ну и поговорим немножко вот о такой самой горячей популярной теме сейчас, называется friction по-английски, да, а если переводить это на русский, это торможение, то есть... Сейчас вот прям горячая тема там, в американском, и международном маркетинге выделять вот эти точки торможения, которые по факту приводят к срыву покупки, к срыву операций, то есть они очень активно там исследуются в а, вебе, а, почему люди оставляют товар в корзине и так далее, и тому подобное, на каком этапе человек слетает из вот этой вот потребительской цепочки, да, consumer join, то есть в чем friction, где он, как его убрать, то есть его нужно идентифицировать, понять, чем он вызван, для того, чтобы можно было его убрать и привести к покупке. Вот о фрикшене немного поговорим. Интересное новое понятие, как минимум я для себя что-то новое сегодня тоже узнала. Что касается вот friction, очень интересная определение как таковое, да, правильно ли я понимаю, что, например, та же Google аналитика, она тоже где-то на этом и построена, когда показывает тебе, где там красное пятно, здесь больше было внимания людей, там желтое меньше, а зеленое, ты дошел вообще практически туда, никого не довел, и ты должен смотреть там, по тем же сайтам у себя. Но mm -hmm. С помощью Google аналитики э, и с помощью вот, аналитики вы сможете понять, в э, на каких этапах consumer journey у вас, очевидно, есть friction поинты Но mm -hmm. для того, чтобы вам их идентифицировать, там придется дополнительно покопаться либо какими-то более глубинными исследованиями, либо тем, вот, тем же нейромаркетингом. Расскажите вот это, что такое? Это Йорик. Что он делает и какая его Что Он служит моделью для изучения человеческого мозга. Вот видите? То есть так вот сложно Друзья, знакомьтесь, это Йорик. У собеседника сложно достать да, эту штуку, а вот Юрик разрешает. Вот видите, вот это вот, э, модель человеческого мозга. Вот эта вот, э, складчатая часть, это по сути вот, неокортекс, да, то, чем мы думаем, и то, что нам кажется единственное, что в мозге существует, и самое главное. На самом деле, в общем, только одна из частей. Хотя самая энергозатратная. То есть неокортекс потребляет больше энергии, чем весь основной мозг а, в целом. Вот это вот лимбическая система, то есть это центр, эмоциональный центр и в том числе центр принятия решения. То есть вот, а, ну, для меня, например, для нейромаркетологов большая часть интересных вещей происходит именно здесь. Ну, это мужичок, который тоже выполняет много интересных функций, но в нейромаркетинге мы меньше с ним работаем. Вот, то есть вот, вот это то, что, то, чем может поделиться Юрик, показать. Друзья, я не знаю, чем может поделиться Юрик, но я точно могу сказать, что Катерина поделится невероятно крутым экспириенсом, который точно пригодится в улучшении вашего клиентского пути, в статистике возврата ваших клиентов и, конечно же, в уровне НПС для ваших компаний. Мы с Юриком придем. Вы с Юриком придете, отлично. Хороший тандем. Катерина, спасибо вам огромное, спасибо за ответы на вопросы. И, конечно же, мы ждем вас на нашем мероприятии, где вы поделитесь уже конкретными кейсами из вашего опыта и из международных исследований. Спасибо. Спасибо. Большое. До встречи.